Здравствуйте, друзья! С вами программа «Обратный отчет». Это значит, впереди серьезный разговор с серьезным собеседником. А таким собеседником у нас сегодня является человек-ледокол Марк Анатольевич Соркин, которого одни очень любят и уважают, другие люто ненавидят. Но, наверное, им есть за что к нему относиться негативно. Марк Анатольевич, здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Но начнем, давайте, сегодня с того, что, может быть, подвигнет человечество, нашу цивилизацию к самоспасению, к самосохранению. У вас на этот счет свои мысли есть, и я их уважаю, я имею в виду вот, идеологическую составляющую. Тем не менее, вот та идеология, которая распространилась на весь мир, которая превращает мальчиков в девочек, девочек, в непонятных феминисток, еще что-то такое. То есть вот создание. Общество медуз, причем каждая медуза живет сама по себе, и ее медузье право выше права э, социума на, на существование. Вот это время, по-моему, подходит к концу. И не благодаря, а вопреки, может быть, это случится. И вот это вопреки стал тот самый коронавирус, который из Китая вдруг неожиданно вырвался и начал хулиганить по северу Италии, чего, наверное, мало кто ожидал. Вот э, насколько мы, по-вашему, защищены сегодня от таких неожиданных вызовов, которых чем дальше, тем может быть еще больше? Я, Сергей, могу вам сказать следующее. Это общество не Медуз, это общество Амеб. В том-то и дело. Медуза, она, по крайней мере, себя защитить может, а Амеба нет. Ее сожрет более крупная меба и даже не поперкнется. И вот э, то, что эпидемия вырвалась из Китая и э, пошла по Европе гулять, сигнал закономерный. Ведь для того, чтобы бороться с серьезными заболеваниями, нужны серьезные ограничения личных свобод, а этого не потерпят так сказать, свободные европейцы. Мне, как мыслят, мне плевать на всех остальных. Самое главное, чтобы мои личные права и свободы не нарушались. Не понимая того, что личные свободы – это следствие общественных обязанностей. Общественные обязанности, они выше. И право на свободу вытекает из выполнение людьми своих общественных обязанностей. То есть соблюдение определенных правил, соблюдение, будем говорить, гигиены не только медицинской, но и социальной. Когда-то был такой в России доктор Захарин, очень известный врач. Ну, его идеологические взгляды я касаться не буду, это был страшнейший реакционер. Но врач непревзойденный. Так вот, он говорил так. Победоносно с недугами масс может спорить только гигиена. А я бы добавил, с общественными недугами может спорить только общественная гигиена. И тогда не будет происходить закрытие аэропортов перед тем, чтобы привести людей на карантин не будут кидать камнями в стекла ведь, э, и пытаться залезть в автобусы. Ведь это же как раз распространение инфекции. Или люди этого не понимают. Но, извините меня, хуторянское мышление, оно свойственно не только на отдельно взятом хуторе, но и во всей Европе. И ведь э, в России тоже попытались было это сделать, но там быстро людей призвали к порядку. Собственно говоря, и в Казахстане. Поэтому здесь вопрос заключается в чем? Что личные права всегда входят в противоречие с общественными обязанностями. И вот когда ставят во главу угла общественные обязанности, тогда все становится на свои места. Марк Анатольевич, ну вот смотрите, мы сейчас столкнулись с тем, как Китай, может быть, ну критиковали его тоже очень сильно, но тем не менее, смог оградить этот город многомиллионник Ухань, смог обеспечить мероприятие, как китайцы в социальных сетях обменивались друг с другом и получали от государства четкие и конкретные указания. Туда ходить нельзя, сюда ходить можно, это надо надевать, это надо принимать, здесь надо быть осторожным. И вот я смотрю на э, тех же украинских людей, и на европейских людей, или на американских. Ведь они так этому совершенно почему-то не приспособлены. Вспомните Новый Орлеан, когда его немножечко там подзатопило, как вдруг человеческое в людях пропало и животные инстинкты стали побеждать. Сразу какие-то уличные банды на лодках начали э, врываться в квартиры, насиловать, грабить, убивать людей, э, супермаркеты захватывать. То есть вот. Вот та самая западная цивилизация, которую нам втюхивали в головы как эталон демократии, свобод, всего остального. Как только полицейский контроль пропал, люди стали зверьми. Вот эти свободные демократические люди, они стали диким, дикими племенами, бандами животных. Причем не травоядных, а вполне себе хищников, млекопитающих. Видите ли, либеральное капиталистическое общество умирает. И эти знаки мы видим полностью. Дело в том, что, собственно говоря, примат личных прав и личных свобод, свойственных либеральному капитализму, они, собственно говоря, в моменты жесточайших потрясений не годятся. Ведь, поймите правильно, никакие полицейские, никакая армия не справятся с бандами, которые... Осуществлять примат личных прав. Надо воспитывать так, чтобы этих банд не было. Надо воспитывать детей так, чтобы они понимали примат обязанности перед правами. А если этого не было, то тогда, извините меня, ни одна армия не может справиться с народом. Такого не было еще никогда. Это можно бегать по разным городам, дырки затыкая, но затмешь в одном месте, она прорвется в другом. Здесь ведь, как говорится, принцип капитализма. Человек – это зверь. Его, как говорится, надо оградить различного рода системы законодательства, загнать его в клетку из множества законов, и тогда все будет нормально. А оказалось, нет. Не работает. Ну, не работает и все. И поэтому будем говорить так. Мир стал перед вопросом либо сохранение человечества, либо его гибель. А чтобы сохранить человечество, надо отказываться от капитализма. Полностью отказываться. И понимать, а что такое, собственно говоря, социализм. Потому что нам пытаются различные модификации капитализма выдавать за социализм. А ведь основной принцип социализма – это общенародная собственность, его базис. Это общенародная собственность наследства производства. Это диктатура большинства над меньшинством. И без этого, ну ничего с этим не сделаешь. Ни с эпидемией не справишься, ни с социальными какими-то потрясениями. Вот сегодня я смотрел по РБК. Закрывают в России три сахарных завода. Невыгодно сахар им производить видишь не окупают они производство, как они говорят. Что это означает? Это означает, что личные интересы отдельно взятого капиталиста стоят выше потребностей населения. И что, вы думаете, население долго будет терпеть? Да нет, конечно. И вот здесь-то как раз и необходима эта ситуация. Понимание того, что капитализм основан на примате личных прав над общественными обязанностями, либо уйдет, либо погубит э, человечество. Поэтому здесь э, выхода-то нет. И разговоры о том, что социалистическая экономика неэффективна перед капиталистической, меня вызывает просто смех и грех. Вот честно слово, я не знаю. Я вот, если позволите, я хотел бы сравнить два года в истории нашей страны. Год 1970 и год 1980. Десять лет. Что такое это в масштабах э, истории? Это миг. Это мгновение. Вот 70-й год в СССР. Средняя зарплата 120 рублей. Телевизор ходят смотреть друг другу в гости. Значит, холодильник, ну хорошо, если в каждой пятой семье. А если человек в 70-м году имел машину, то на ну, него вообще смотрели как на миллионера. Теперь давайте 80-й год. 10 лет прошло. Средняя зарплата 240 рублей. Разговоры типа, какой телевизор? <сёк> Горизонт? Да вы что, ребята? Хочу рубин. Ленинградский или электронику там львовскую или так далее и тому подобное. Вот эти возьму. Это самое. Какой холодильник? какая Ассаратов? Ну что, смеетесь надо мной. Хочу Минск или ЗИЛ двухкамерный возьму. Какая там э, жилая комната? Собственно, нет. Я хочу немецкую. там Пойду куплю такую-то там или э, производство допустим сибирского этого комбината в если мне память не изменяет Новосибирске А машины уже в кредит начали давать три вида машин начали давать в кредит но хлеб как был 16 копеек в 70 так в 80 и остался молоко как было 28 копеек за литр так и осталось масло как было 3,40 за килограмм, так и осталось. Да еще Вологодская за 3,80. Пожалуйста. Квартплата как была, 8 рублей, так и осталось. Извините меня, за 10 лет резкое улучшение благосостояния. Это при том, что мы только к 70-му году восстановили довоенную численность. А где корни этого? Дело в том, что социалистическая экономика направлена на улучшение благосостояния всех а не отдельно взятого предпринимателя. Ну вот можно я свою ремарку вставлю? Но вот я ведь помню те времена, и даже фильмы современные о тех временах говорят, ну как же так, вот были предприимчивые, активные люди, творческие, которые хотели развиваться, хотели жить лучше и умели. А вот они бились в эту стену и не могли ее пробить, потому что вот это равное убожество для всех. Я не могу выскочить выше, чем все остальные. И все вот эти вот, которых мы сегодня видим на миллионерами мультимиллионерами тот же березовский ммм вот этот который умер они же все были талантливыми людьми которые задыхались в этой системе равенства они не хотели медленно улучшать вместе со всеми уровень жизни они хотели жить не как все лучше я могу у меня получается я умею а вот они быдло они довольны этим всем а я недоволен поэтому я пойду в цеховики я пойду еще во что джинсы буду варить, продавать из-под полы, а проклятый ОБХСС меня ловит, э, наказывает, я еще должен потом платить откупаться. И вот эти люди, локомотивы, двигатели, которых при Сталине можно было куда-то направить, чтобы они работали, да? Мы с вами об этом в прошлых программах говорили. Э, в эпоху Брежнева эти люди оказались, э, грубо говоря, врагами народа. Видите, лучше делать, Сергей. Вы опять-таки забываете одну очень интересную вещь. Таких предприимчивых людей всегда много. Но и они находят себя в работе в науке. Если я не ошибаюсь, у нас Березовский был доктором физико математических, физико-математических наук. То есть ему давали возможность развиваться. Воровать, да, не давали ему возможность. Мавроди тоже, извините меня, себя нашел в науке, так сказать. Но ему хотелось воровать, обманывать людей. И вот так везде предприимчивые люди поднимаются на чужом горе, на ограблении людей, на отчуждении их труда в свою боль это что, так должно быть? Нет. Другое дело, что должна быть система, грубо говоря, на определенном этапе промкооперации. Когда сфера услуг, вот для этих, как говорится, предприимчивых людей, пожалуйста, работайте. Я ведь помню, как целая куча самых разных отелей работала в промкооперации. Три четверти страны обувала, одевала и снабжала мебелью. Были даже, извините меня, предприятия, где производились в промкооперации, допустим, продукты питания, те же макароны. Или как у нас была фабрика, которая выпускала пианино. Был такой пианино Десна. Сейчас его уже нет. И завод этот, чертову матери, снесли. Недалеко от моего дома. А рядом с моим домом был заводик, который производил, перерабатывал масло и производил самые разнообразные сыры в системе промкооперации. И его тоже не стало. Вы поймите правильно, капитализм уничтожает мелкий и средний бизнес. Они этого не понимают. Но либо мелкий бизнес станет средним, а средний крупным, либо погибнет. А вот система промокоперации позволяет этим людям работать. Платите налог с оборота, 5% от оборота, и работайте. Марк Анатольевич, а вот смотрите ситуация. Про... Закон о пробкой Вот остался бы он. Мы, советские люди, привыкли жить, что все, в общем-то, равны. И в школу дети мы ходили вот как бы равные все, но кто-то был равнее, У кого-то там мама раз за год конторой командовала, у кого-то папа, директор какого-то магазина или еще чего-то. И эти дети одевались лучше, питались вот для лучше. Этого сестра... Вопрос в том, что А когда они по закону бы Зарабатывали и жили лучше Нашлось бы у них за спиной У этих людей пром Кооперации Какие-нибудь токари-фрезеровщики Неудачники, может просто по жизни Которые не хотят и не могут Но я нашел себя Я работаю плотником Мне эта работа нравится А мой сосед не нашел себя в жизни И он ненавидит эту работу Но работает плотником Потому что ума у него стать кем-то другим Нету, и зарабатывать больше он не может, но жаба его давит и он ненавидит этого промкооператора который ездит на Волге 24-й, у которого жена в красивой одежде и с э, украшениями на руках а он своей жене ни хрена не может купить, и вот отсюда разум его возмущенный кипит и хочется ему революцию сделать Вы, Сергей, акценты неправильно ставите еще раз говорю при капитализме не может человек найти там или не найти себя. Капиталисты – это, как правило, подавляющее меньшинство предпринимателей. Это процентов 10 от всего страны. Остальным там места нет, значит, кто будет на капиталиста работать? А социалистическая экономика дает возможность работать всем и повышать свой уровень. И причем заработные платы достаточно высокие. Мы будем говорить так, вот возьмите меня. Вот я пришел, я работал следственным сборщиком, мне значит, 20 лет, я получал за заработную плату около 200 рублей. Извините меня, в 1973 году 200 рублей это были очень большие деньги. Вспомните. Вот. А, да, я работал и учился. Стал мастером. У меня оклад 140 рублей плюс 25 рублей персональный. 175 плюс премия. Я уже получал э, несколько больше, чем мой рабочий. Я старший мастер. У меня оклад 160 рублей плюс 40 рублей персональной надбавки, 200 рублей оклад плюс премия. Мои рабочие получали уже квалифицированные. Получали уже больше. Так извините меня, где же тут неравенство? Более того, нам одинаково все было доступно. Все было доступно одинаково. Не было, как говорится, такого, чтобы я, как говорится, пришел в магазин и сказал, я там начальник, мне продайте это самое. Нет, я вынужден был как говорится, не вынуждена, а правильно это, покупать все, что мог купить и мой рабочий. И вот здесь, вот как раз и есть великая истина. Понимание того, что если у тебя больше обязанностей, у тебя больше и прав. Не наоборот, а я вот хочу. Вопрос, а какие ты обязанности выполняешь? Как ты работаешь для своей страны? Отсюда у тебя и будет и права. И ведь смотрите, что получается. Ведь основной экономический закон капитализма, это максимальная прибыль, максимально короткий срок. Там как волк в лесу. Как говорится. Или ты, как говорится, оленя поймал за грязь. Или тебя убил более сильный волк, или тебя охотник подстрелил. Вот так и живут в капитализме. А при социализме-то, извините меня, другой принцип, максимальное удовлетворение постоянно растущих потребностей людей на базе высшей техники. То есть, там нет разницы, кто ты, слесарь или академик. Потребности стараются удовлетворить не только материальные, но самое главное, и моральные и духовные. Вот постоянно нам твердят, что Повышение производительность труда при капитализме намного выше, чем при социализме. Мне смешно, когда это слышу. Что такое повышение труда при капитализме? Это за определенное количество времени выпуск большего количества товаров. Чтобы увеличить прибыль и так далее и тому подобное. А при социализме. Это производство определенного количества продукта за меньшее количество времени. С тем, чтобы снизить рабочее время, уменьшить количество рабочего времени, чтобы люди имели больше времени на повышение своего интеллектуального, морального, нравственного уровня и так далее и тому подобное. Об этом Сталин писал в своей работе «Экономические проблемы с СССР». И не его вина, что хуторянская психология в лице Хрущева и Брежнева победила. Не его вина. Поэтому, когда мы говорим о социализме, мы должны понимать, что это переходный период. Это не общественно-экономическая формация, не часть какой-то общественно-экономической формации. Социализм не строится. Он провозглашается актом отмена частной собственности на средства производства. И тогда уже начинается строительство коммунистического общества, когда решается триединная задача. Воспитание нового человека, Определение направлений научно-технического прогресса, чтобы с одной стороны удовлетворять потребности людей, с другой стороны не нарушать экосферу. И, наконец, третье, построение на базе первых двух материально-технической базы коммунистического общества, где осуществляется принцип от каждого по способности к каждому по потребности. А социализм от каждого по способности к каждому по труду. И вот здесь как раз и лежит этот путь спасение человечества, когда не будет, какое население на Земле. Потому что только социалистическому, единонародно-хозяйственному комплексу под силу, например, вывести производство в космос или убрать его под землю. Именно социалистическое производство не заинтересовано в ускорении созревания там, на базе гомогенизированных продуктов когда подкармливают соответствующей гадостью растения, или птицу, или рыбу, или животное. А потом, извините меня, начинаются болезни, люди э, начинают болеть и умирать, не рождаются здоровые дети. <как> Потому что продукта натурального-то нет. И вот здесь, опять-таки, вот сопоставьте это все с тем мизерным количеством людей, которые по своей натуре жадны. И хотят, вот я могу, любыми путями пробьюсь. Буду грабить, обманывать, воровать, как Березовский или Усинский, или э, тот же Абрамович, или Мавроди. Какая разница? Или Авин. Все они в этом плане одинаковые. Они захватили э, то, что построил весь народ, на его базе построили свое личное благополучие. Ну и что? Проклято БХСС им мешал. Нет, не БХСС им мешал. Они зверски ненавидели всех окружающих. И с удовольствием начали их грабить, а для этого получили возможность. Вот и все. Вот когда-то этот самый я прочел статью такого академика Катасонова он начал рассуждать о тему социалистической экономики. Вот мне, говорит, сказали, что построить один завод нужна тонна золота. Примерно по стоимости. Вот где Сталин взял 9 тысяч тонн золота, построив за 10 лет 9 тысяч предприятий? А ведь суть-то социалистической экономики в чем? В капитализме для того, чтобы открыть свое предприятие, нужен начальный капитал. Причем ты начинаешь же платить, еще ничего не производя. Тебе нужно купить землю, тебе нужно купить проект, тебе нужно купить строительные материалы, тебе нужно купить электроэнергию, тебе нужно нанять рабочих, которые будут стоить платить зарплату. И за это должен еще и налоги платить. А в социализме этого нет. Там инвестиции не нужны. Там достаточно принять решение. Из общенародных фондов потребления выделяется участок, проект, строительные механизмы и машины, будем говорить, строительный материал. Даже людей, если понадобится, вербуют и, как говорится, направляют на работу туда. И за все это платят теми деньгами, которые печатает государство. Не нужно никаких 9 тысяч тонн золота для этого. Нужно всего лишь правильное планирование у масштаба единого народохозяйственного комплекса. Невозможно частное предпринимательство охватить планированием. Все частное предпринимательство. Потому что каждая из них планирует для себя. В результате чего должен, должна получить, должен получиться определенный уровень рентабельности предприятия и, соответственно, желаемый уровень прибыли. Вот как с этими закрытиями трех сахарных заводов. Понимаете, чем дело? Вот поэтому за 10 лет из аграрной страны Советский Союз Совет превратился в первую, ну, вторую, в крайнем случае, индустриальную державу мира. И смог одолеть во время войны всю э, фашистскую Европу. Ведь, собственно говоря, ленд-лист, та самая помощь, которую якобы бесплатно должны оказывать были союзники, а на самом деле оплачивали за золото. Вспомним историю с крейсером Эдинбург, который они сами же утопили. С грузом золота, который шел в оплату поставок. Вот. Он был чуть больше 4% от произведенного в СССР. И союзники, так называемые, вступили в войну тогда, когда уже практически территория СССР была освобождена от фашистов. Уже готовились вступать в Европу. То есть основную тяжесть войны за свое существование Советский Союз выдержал в одиночку. Причем очень интересный вопрос-то по ленд -лизу. Мало кто помнит, но, по-моему, в сентябре или октябре 1941 года, сейчас точно не ручаюсь, в Москву прилетел спецпредставитель Ружельта Гарри Гопкинс. Два вопроса. Первое. Намерен Советский Союз продолжать борьбу с Едином? Да, намерен, отвечаю. Когда стабилизируется фронт? Сталин Чайд, к 1 декабря фронт стабилизируется. Хорошо, тогда после 1 декабря, после стабилизации фронта, мы будем рассматривать вопрос о поставках. Напоминаю, 6 декабря началась битва под Москвой, когда были разгромлены немецкие войска фашистские. И только в 1942 году начались проводки конвоев. 18 конвоев. Из них 17-й был полностью, только узнали, что терпец выходит из Лина-Хамары на перехват каравана. Немедленно приказ английским кораблям отойти назад, оставить караван, не доведя его до зоны ответственности советских войск. И каждому капитану корабля. Добирайся сам как хочешь, шифровка. От первого лорда адмиралтейства Дарди. Дай в Бородейл. Понимаете, в чем дело? Вот они, и 18-й конвой еще провели, и все. Через Чукотку что-то поставляли. Но вы же сами понимаете, сколько времени пойдет, пока Чукотки доставят до Центральной России. Или пытались сделать это через Иран, но немецкие подлодки очень сильно там работали. Базируясь на арабов. Поэтому вот именно то, что была построена социалистическая экономика, плановая экономика, которая создала един народохозяйственный комплекс и позволила нашей стране выстоять. Извините меня, помните, как, наверное, вам дедушка говорил про тушенку, американскую запрессовое, второй фронт, да? А ведь должны были второй фронт в 1942 году? А открыли летом 44-го, когда уже стало ясно, что Союз один справится со всей Европой. И поэтому все эти действия, которые сейчас идут по пересмотру истории, ведь это же, извините меня, занимаются государства европейские, а ведь они-то войну в союзе с Гитлером проиграли. Это проигравшие войну пытаются перекрутить ее итоги. Вот о чем идет. Ну, — К проигравшим мы еще вернемся. Вот смотрите, сегодня самая могучая страна Гегемон, Соединенные Штаты Америки, вынуждена была против собственной воли избрать себе в президенты 4 года назад Дональда Трампа, который сказал, сделаем Америку снова великой. Но перед тем, как он стал президентом, практически все серьезные производства ушли работать вон туда, в сторону Китая и других государств, Малайзии всякие, Просто все производства ушли. Америка на сегодняшний день производит только один товар. Жабьи и школы. То бишь доллары. Все. И, и, и что? И вот сегодняшний капиталистический строй, или какой там у них демократический в США, он терпит поражение или борется. Они печатают деньги. У них есть возможность завалить, все купить этими деньгами, которые они сами назначили мировой валютой. И вот смотрим мы на это все и обалдеваем. Трамп понимает, что доллар может все-таки схлопнуться и надо производство возвращать. А народ в Америке готов затянуть пояса он готов начать работать э, и пахать, как не в себя? Понимаете, в чем дело? Вот здесь э, Америка очень неоднородна. Вот те люди, которые населяют так называемый ржавый пояс, у них есть традиция работы. Они, собственно говоря, и пошли за Трампом, когда он стал повышать производство. Простите меня, дошло до того, что гигант, когда-то автомобильной промышленности Детройт, Стал мертвым городом. Там нет больше производства. И вопрос как раз заключается в том, что здесь вот как раз и выявилось э, то, что капитализм не способен обеспечить потребности всех людей. 10% да. Капитализм не будет работать там, где он не получает прибыль. Не будет. Он разорится. Поэтому он уводит туда, где нужно меньше затраты на, на производственные сооружения, меньше затраты на заработную плату и так далее. И тому подобное. Да и куда, где меньше платят. Ведь все предприятия максимально зарегистрированы в различных офшорных зонах. Вот такая, понимаете, холдинговая система они изобрели. Раньше при, при империализме это монополия, центр состочения капитала, центр производства. А сейчас расконцентрация капитала. Разбрасывание по разным странам. Когда-то банковский и промышленный капитал были заинтересованы в создании производства. Они сливались, образовывали финансовые олигарты. А сейчас транснациональные корпорации финансовые. И транснациональные корпорации, и промышленные очень между собой не дружат. То, что называется инвестициями, у нас очень любят, так сказать, слова такие инвестиции и так, далее, и так далее. На самом деле это кредиты. Ведь инвестиция это когда держатель финансов вкладывает деньги в какое-то промышленное производство и становится его со собственником. Возврата инвестиции не требует. Они дают кредит. Под э, жесткий срок, под жесткий процент, под гарантией недвижимости э, по возврату кредита. То есть, то, что сейчас называют инвестициями, это кредиты. Поэтому транснациональные корпорации промышленные вынуждены внутри себя заводить финансовые структуры. Не связанные с крупными финансистами транснациональными э, корпорациями. Им это невыгодно. Им дают кредит на короткий срок под очень большие проценты. Поэтому они организовывают финансовую структуру внутри себя, как, например, Тайон. Да? У них есть внутри себя финансовая структура, которая занимается только двумя операциями. Первое. Это перекачка э, финансов из одного региона мира в другой, не оставляя их у себя. Вот э, там, где они собираются заводить свои юридические лица по производству того или иного узла, то перекачивает. И трастовые операции, то есть кредиты приобретателям их продукции. Вот кто приобретает их продукцию, может рассчитывать на определенный кредит. Ну, тоже под э, достаточно серьезный процент. Другим они кредитов не дают. Понимаете, в чем дело? Мы видим крах капитализма, попытка уйти от империализма, перейти в либеральный глобализм. Ведь, по сути дела, империализм сам растил своего могильщика, то есть пролетариат. А здесь получается так, что холдинговая система не позволяет выставить сколь угодно серьезные какие-то требования. Потому что требование выдвигается юридическому лицу, который на этих рабочих на предприятие, А оно не собственник средств производства. Оно имеет его в аренду от холдинга. А как только там начинаются какие-то проблемы по зарплате или какие-то еще другие, это юридическое лицо немедленно объявляется банкротом. За полдня организуется новое юридическое лицо с которым перезвучает договор аренды этих средств производства. И наиболее активную часть трудящихся, которые начали эту борьбу с просто к новой лицо на работу не принимает Вот и все. Понимаете, о чем дело? И либеральный глобализм это уже не развитие, не случайно Владимир Ильич называл империализм, вышли стадии капитализма то либеральный глобализм ⁇ это уход через неофеодализм, неорабовладение. Законодательное закрепление неравенства людей, когда все активы земли будут принадлежать небольшой кучке людей, ну там где-нибудь 500-600 миллионов человек. около них примерно столько же их обслуга. Инженеры, ученые, э, как говорится, полицейские различные силы. А они же все остальное человечество которым поступают как либо солцами в Атаре, либо с курами на значит, птицефабрике. Ведь сегодня не надо, как говорится, бросать атомных бомб или что-то еще. Вон мы видим коронавирус, да? А ведь достаточно даже и без эпидемии. Некачественная еда, некачественная вода, некачественные лекарства. Некачественное образование и самое главное внедрение рэпа и масс-культуры, которое делает из человека обезьяну. Понимаете, в чем дело? Они пытают себя спасти, но вряд ли это получится. Потому и растет сопротивление Вы Посмотрите, что сейчас происходит в Америке. Ведь они находятся на пороге гражданской войны. Вот сейчас, если опять Сандерсу не дадут, победить на праймерис. Весьма вероятно раскол демократической партии, выделение из нее нечто вроде новой социал-демократической партии в главе с Сандерсом Елизабетой Уоррем. А на подходе Алексей Кортес. И самое главное, может быть вы не обратили внимания, в Америке есть нацистская партия Соединенных Штатов Америки. В последний вывод полгода резко оживилась ее деятельность. То есть идет тот же самый процесс, который когда-то шел в конце 20-х годов в Германии. Когда немецкие капиталисты призвали Гитлера, чтобы он защитил их от красной угрозы. И я не исключаю подобного варианта варианты в Америке. Опять-таки, посмотрите как резко в Европе начинает побеждать э, партии, собственно говоря, близкие к национализму. Национал-консервативный. Э, давайте смотреть, что делается э, во Франции, Лепен, да? или альтернатива это Германии, или пять звезд в Италии. Это же явление одного порядка. То есть всеобщий кризис капитализма никуда не ушел. Он прорвался в 2008 году. Его каким-то образом, знаете, вот как бывает при общем воспалении, гнойник какой-то вылез. Вот этот гнойник начали лечить, там мазью Вишневского смазывать, а борьбу с гниением организма не ведут. Ну, выбросили определенное количество бумажных денег. Заткнули, как говорится, дыры в некоторых банках. И что? Ну, это самое, Кристина Лагард говорила, сейчас она, правда, уже не директора международного фонда, но, тем не менее, она говорила, что кризис 2008 года не кончился, он идет в вяло текущей форме, и что мы на пороге нового, жесточайшего кризиса. Поэтому, -то, извините меня, поскольку экономика – это базис, на политика, надстройка над ней, поэтому выйдем в этот сумбур в политике, Попытки найти общего врага, против которого можно объединиться. Можно детский вопрос задать? Смотрите, вот э, посидели умные ребята, почесали затылок, послушали Путина, который сказал, а нахрена нам такой мир, в котором нет России, и поняли, что войной э, решить проблемы кризиса капитализма не получится, потому что э, кирдык будет всем. И тогда кто-то умный говорит, а давайте попробуем э, проредить человечество, как в средние века это было, с испанкой, с другими болезнями. Вот этот кризис, в который мы потом Вложимся деньгами, инвестициями, заработает. Помните, вот в фильме «Пятый элемент», да? Вот что-то там чашечка упала, и побежали роботы. Один собирает, второй вытирает пыль. Да, То есть да. вот движение, движение. Смерть — это а, тоже а, движение а, а вы и оборот. вы не помните, чем закончил этот владелец капитала? А там это очень показательно. У нее две возможности было. Помните, как он вишенкой подавился? И умирать начал. И если бы по спине бы не хлопнули, он был умер. Но все равно этим и кончил. На собственный мини взлетел. Хотя, конечно, будем говорить не на собственном, а на этих ушастых каких-то там, но не важно. Сейчас уже не помню. Но конец-то был один. И вот здесь, вот этот пятый элемент, это как раз, обратите внимание, а еще больше. Есть такой сериал в Америке «Карточный домик». И мы сегодня присутствуем при крушении, собственно, начавшемся крушении карточного домика капитализма. Не случайно в нашей стране началась эта проблема с поправками в Конституцию. Это попытка, опять-таки, выпустить пар, выпустить определенное недовольство, консолидировать э, людей на никаких квази-ценностей. Получится? Не уверен. Ну, значит, будут идти дальше и глыбше, как говорится. Раз не получается на квази-ценностях, значит, надо будет больше ценностей, меньше квази. И в конце концов, не неспешно, вот только времени у нас мало для того, чтобы вот это вот неспешно, в конце концов, сделать. Насколько мы способны сегодня закрыться в своей скорлупе, спрятаться от вот этой цивилизации э, Содома и Гаморы, которая может еще и получить все страшные болезни, которые только придумали гении американских э, биолабораторий, и которые сейчас могут начать свободно гулять по свободному миру. Видели, в чем дело, Сергей? Помните, был такой очень интересный сериал «Место встречи изменить нельзя»? И там Шарапов в банде сказал одну очень интересную фразу что самое дорогое на Земле – это глупость. Потому что за, за нее приходится очень дорого платить. Мы, когда отказались от э, социализма, когда отказались от советской власти, мы сделали вот эту самую глупость. И как теперь за это платить? Не знаю. Понимаете, в чем дело? Попытка придать некие социалистические черты капитализму не удастся. Это невозможно. Частный интерес капиталиста все равно прорвется. И он будет закрывать завод, если он не рентабелен. Он будет производить продукты на базе гомогенизированных добавок. Понимаете, он будет отравлять воздух. Как его не штрафуют, как его не крути. Вот вспомните эту историю с пожаром в Кемерово. Владелец этого, как говорится здание. Он аж в Австралии жил. Он в аренду сдавал людям. Ну, сгорело. А что ему? Он страховку получил за это дело. Домик-то застрахован. Вот о чем идет речь. Ему безразличное несчастье и горе людей. Его интересует размер страховки. Помните, как у Киплинга, а хозяйская страховка нас кодну тянула про моряков, которые плыли в Бескайском заливе? Ведь ничего не изменилось. Тоже Киплин. Помните? Далеко ушли едва ли мы от тех, что попирали пятка-ледниковые холмы. Тот, кто первый был в роду, мамонта убил на льду, стал хозяином звериных троп. Он украл чужой селлог. Он забрал чужой чеснок. Умер и зацапал лучший род. И секрет, что был зарыт у подножия пирамид, только в том и состоит, что подрядчик, хоть и он, уважал весьма закон, облегчил Хиопсу на миллион. И заканчивается, ныне пристойный вовек царствует над миром воровство. Это Киплин, апологет английского империализма в белых. Но, как любой художник, он это дело очень четко показал. Потому что суть общества основана на частной собственности, на средства производства. Это воровство. Это отчуждение чужого труда. Свою пользу. И это продолжаться без конца не может. А вот социализм, как движение к коммунизму, он позволяет пусть медленнее, пусть не так быстро, но обеспечить постоянный рост благосостояния всех людей, которые честно работают. Нравится это кому-то или не нравится, но это так. И социалистическая экономика намного эффективнее капиталистической. Почему? Да потому что она идет по единому плану для единого народохозяйственного комплекса. И вот здесь спасение нашей страны, вот эта возможность, наша страна имеет на своей территории всю таблицу Менделеева. Система полной автарки позволит нам защититься от влияния внешнего, выстраивать свою промышленность, выстраивать свое сельское хозяйство. На совершенно них принципах, не на принципах Мираторга или Газпрома, а на принципах единого народохозяйственного комплекса, где все работают на всех. И другого пути здесь нет. Хотим выжить. Хотим, чтобы наша страна была, как говорится, свободна от всех происков капиталистических держав, от их изысков. Давайте переходить к социализму. И говорит, ребята, хватит. Поигрались в капитализм. Хватит. Разорили страну до беспредела. Российская империя имела 170 миллионов населения. Сколько у нас сейчас? Тот... Меньше 150 миллионов сегодня и, у нас. то и оно. Давайте так. 28 миллионов еще украинцев. И где-то 10 миллионов белорусов. И все. Вот не так давно, на прошлой неделе, была конференция в Казахстане. Собирались, так сказать, политологи, эксперты, и думали, как искать выход из этого капитализма. В не сказали, но как мне передали, в куларах звучало. Следующее. Надо снова создавать единую страну. Снова создавать единый комплекс. Хозяйственный. В противном случае мы погибнем. Вот о чем шла речь. Казахстан собрал такую конференцию. Там были представители из Узбекистана, из Таджикистана, из России были люди. Понимаете, в чем дело? А мысль-то одна, что делать? Гибнем. Вот о чем идет речь. У нас сегодня спасателей на одном квадратном метре по 150. Вот зрители в чате обсуждают Николая Николаевича Платошкина, который изобрел новый социализм. И люди искренне верят, говорят, да, Николай Николаевич построит э, нам новый социализм. Объясните, а чем новый социализм Платошкина лучше старого социализма, э, который был при Сталине? Я, не знаю, что это новый Я помню слова из манифеста э, Гера Платошкина. А сожительцы с властью. Вот и есть новый социализм. Будем сожительствовать с властью. Ну, сожительствуйте дальше. Как называется человек, который с кем-то сожительствует, а? Да. О том и речь. Понимаете, в чем дело? Ведь процесс-то этот понятен. КПРФ перестает быть политической, политической силой серьезной. зюгана уже не в силах. Он до да, Уже сейчас начался раскол, э, раскол в КПРФ. А если не будет Зюганова, то с одной стороны Калашников, с другой стороны Афонин, Афонин с третьей Рашнин, с четвертый Мельников, они КПРФ, КПРФ разорвут. И поэтому срочно выдвигается на их место фигура Платошки. Срочно. Решать этот вопрос. Но поздно розы пить боржоми, почей отвалиться. Уже на болтовне о сожительстве с властью и участии в буржуазных выборах людей намного не подвижны. Люди чуть, все больше и больше на выборы перестают ходить, понимают, что это бессмысленно, никому не надо. Что они не могут выборами решить свои кардинальные вопросы. Безопасность свою, безопасность своих детей, проблемы медицины и образования. Проблемы, понимаете ли, воспроизводства людей. Можно, конечно, пообещать массу денег людям, но вы посмотрите, все больше и больше увеличится финансирование, а прирост-то нет. Мы стоим перед демографической ямой, следствием 90-х годов. И вряд ли тут помогут какие-то денежные подачки одной отдельно взятой женщины. Я, как говорится, могу это сказать с ответственностью, поскольку, ну, например, мой младший сын не хочет второго ребёнка. Вот не хочет, я, говорит, не обеспечиваю. Вот и все. У старшего, правда, три девочки, но он государственный служащий. А младший, он предприниматель, довольно успешный. Но, я, говорит, я не потяну второго ребенка. Понимаете, в чем дело? И вот здесь, как говорится, вопросы надо решать, ликвидируя причину, а не борясь со следствием. А причина ⁇ капитализм. А следствие его ⁇ это как раз вот то, о чем я говорил. Это и демографическая яма, это нежелание, как говорится, э семей иметь детей, потому что они мешают карьере, мешают личной жизни и так далее и тому подобное. Это вообще абуза для них. Для нас это было счастье, для них абуза. Почему? Я внук э, дедушки и бабушки. Деда звали Василием, бабушку Шурой. Э, тяжелые военные, послевоенные, послевоенные, прежде всего, годы. Шестеро детей выживших. Было э, 10 или 12. Э, живых осталось и стало взрослыми шестеро. Вот В те тяжелые годы дети не были обузой. Они их рожали. Благодаря этому и я появился на свет, что у меня есть мама, э, которая родилась. Вы разве не помните, как советская власть поощряла э, этих самых, как пособия были на каждого ребенка после войны? А звание мать героини, да? Женщина, имеющая пять детей, она получала максимальную пенсию потом, когда уходила на пенсию, независимо от того, какой у ней был стаж и какая зарплата. Вспомните, это ведь все было. Но когда мы в 60-х годах сменили социализм на государственный капитализм, когда стали оценивать все по прибыли и рентабельности, у нас и теневая экономика появилась, и льготы социальные стали пропадать, и цены начали расти. Извините меня. Потихонечку, полигонечку, реформа 61-го года денежная, помните? Первое – завуалированное повышение цен. А ведь до этого-то, несмотря на тяжелейшее положение, цены-то снижались. А почему? Где экономическая база? А база экономическая, социалистическая простая. Оценивались э, по снижению себестоимости продукции, повышению производительности труда. Ежегодно, 1 марта, проводилась... Э, так называемая всесоюзная инвентаризация, она дожила и до эпохи, так сказать, капитализма. Но тогда это было определение. Главное, сколько на рубль за платы приходится товарной продукции, которую надо реализовать людям. Обычно это было 1,15, рубль 15 копеек, рубль 20 копеек. И 1 апреля указ о снижении цен на эти 15-20%. То есть, Резко, на 15-20% ежегодно росло было состояние людей только одним тем, что номинал заработной платы наполнялся большим содержанием. Больше было на этот номинал возможность купить. Это то, к чему сейчас бьются и пытаются пройти весь капиталистический мир. Но они увеличивают зарплаты. А разве? Они только объявляют о намерении увеличить зарплату или пенсии. А цены уже скачили И эта прибавка съедается. Моментально. Это значит, что государство должно регулировать цены. капиталистическое государство это не может. Оно не может вмешиваться в ценообразование предпринимателя. Оно не может поставить ему определенный рубеж. Это противоречит самому духу капитализма и его законодательству. А это значит, что... Все эти прибавки, которые так широко декларируют, их буквально через месяц съест инфляция. Понимаете? И все эти разговоры о неком новом социализме, это всего лишь камуфляж для того, чтобы прикрыть капитализм. Это просто еще один отряд капитализма, который призван заменить отряхлевшую КПРФ. Вот и все. Марк Анатольевич, время подходит к концу, у нас сейчас масса партий, вон в партию рост писающий мальчик, вернее сущий музыкант, Шнур вступил, Валерия создает свою партию, сильная женщина, вместе с Оксаной, по-моему, Пушкиной, а вы говорите социализм. Какой тут социализм, когда тут у нас э, поющие Нет. трусы в политику идут? Все это пена. Партия создается снизу, когда внизу объединяются люди, понимающие суть экономических и политических процессов, происходящих в стране. Когда выстраивается система пролетарской солидарности. Когда поддерживаются политические требования сколь угодно малого коллектива. На экономических требованиях людей не объединишь. Слишком разные экономические условия на разных предприятиях. А вот политические требования, общие для всей страны, создание системы пролетарской солидарности, которая превращает участие в этой системе, превращает наемных работников в пролетариев. И последующая всеобщая политическая стачка с политическими требованиями. Вот путь. А то, что там создают э, Валерии, Шнуры и прочие, э, как говорится, Платошкины, это пена на воде. И ее сметет. Марк Анатольевич, время, к сожалению, подошло к концу. Во всяком случае, зерна мы людям вбросили, которые должны взойти когда-нибудь. Ну, думать люди должны научиться или вспомнить, как это делает. Ну а если у нас получается, э, заставлять их задумываться уже здорово, уже хорошо. И э, всегда рад видеть вас в нашей программе. Единственное, что прошу, Сергей, если есть там вопросы. Которые, на которые люди хотели бы, чтобы я ответил. Зарупируйте их, пожалуйста, и перебросьте мне. Я обязательно всем отвечу на любые вопросы. Хорошо, хорошо. Спасибо всем... вам еще раз огромное. И до скорой встречи. До свидания. до свидания. До свидания. Итак, дорогие друзья, программа «Обратный отсчет» подошла к концу. Всем спасибо за внимание, за ваши комментарии, за ваше возмущение или поддержку мнения Марка Анатольевича. До скорой встречи. Продолжение следует...